Это значит. О, это российская корзина социальная. О! Это для малоимущих, значит, два, ни хрена пакета таких огромных. Это на квартал выдается. Э, для, это для женщины, матери-одиночки, у которых двое детей. О, ничего себе, мука. Мука, это что? Два пакета по два килограмма. Обалдеть. Четыре килограмма на квартал. Масло. Как каролина. О, бутылка. Еще одна. Еще одна. Обалдеть. Да тут на лепешках жить можно. Всю три весь квартал. Пшено. О. Пшено. Красивая упаковка. Видал как? О, килограмм гречки, килограмм сахара, ого, фу, это что, это рис, ой, что-то красивое тут, это манная крупа, оба, -на, все, так, это, это отодвинем чуть-чуть, ого, нормально, жируют наши. Это что тут такое? ГИТА Индийский чай О, индийский час 250 грамм О, да тут что-то Это что? Это Макарон Две пачки по 400 грамм Ништяк О, три пачки Еще макарон Ништяк Ой, Вот это у нас малоимущие жируют На целых Три месяца. Сгущенка одна. Говядина тушеная три, три. Это что? Капуста салатная. Капуста три банки, четыре банки. Так. Сайра, сайра, сайра, сайра, сайра. Сайра уже три банки. Так, а салат еще, пять банок салата, вот. Да. Вот, сгущенка. О, три банки сгущенки. Как американцы, блин, ага. Горбуша натуральная. Две, три, четыре. Четыре горбуши. А сайры, и сайры четыре получилось. Горбуши 5 получилось. И сайры 5 получилось. и ч? Ну и все. Вот это выдается. Социальная корзина для малоимущей женщины, у которых двое детей. Как в Америке. Нормально. На три месяца. Все. Репортаж окончен.